Крутятся огромные планеты А далеко раскиданы в пространстве Чтобы уловить немного света Крутятся планеты словно в танце Видят только издали друг друга И мерцают, подавая знаки Ночь одна веки Друга, и господин один во мраке Земля, земля, я Юпитер. Вы не спите, еще не спите Смотрите, смотрите Исчезает млечный Не уходите, не уходите, летите, любите, а я как нибудь Мне не жаль туманных исполинов, Каминистый берег их пустыни, кто важнее. Как и мы с тобой, как планеты, Далеко проносимся в пространстве, Чтобы ловить немного света, Наблюдая путь межзвездных станций Земля, Земля, я Юпитер. Вы не спите, еще не спите, смотрите. Смотрите, исчезает млечный путь, земля, земля, я любитель, подождите, не уходите, летите, любите, а я как-нибудь. Земля, я видел. Летите, любите, А я как-нибудь. Подождите, не уходите, Любите, а я как-нибудь...